Привет, народ! На обратной стороне провода, как обычно, Антон, с каждым годом мир пополняется все новыми транспортными средствами. Креативные конструкторы то и дело соревнуются со своими разработками. Сложно определить, какой транспорт можно считать самым креативным. Поэтому я решил показать вам список необычных средств передвижения, чтобы вы сами для себя все решили. А пока по традиции жду от вас лайка, подписки на канал и прожатого колокольчика. Ну а как иначе? С вас все это, с меня качественные подборки и конкурс в конце видео на 1000 рублей. Договор? Ну тогда усаживайтесь поудобнее и приступаем к делу. Тем, кто уже давно на одной волне с водными видами спорта, иногда не хватает чего-то нового, инновационного, неповторимого. Вот именно так и можно описать еще один способ ловить волны и получать удовольствие. Это E-Foil – доска на электромоторе с подводным крылом, парящая над водой. Она выполнена из прочных материалов, использующихся при строительстве гоночных лодок, а также способна удивить малым весом. При активации двигателя доска слегка приподнимается вверх. Катаясь на ней, вы будете ощущать себя алладином на ковре самолете. К преимуществам и e фойла по сравнению с обычными досками для серфинга относится абсолютная автономность. Он не нуждается ни в кайте, ни в катере, ни в волне. Транспорт легко управляется, с ним справится даже новичок. Направление задается с помощью ног, а управлять работой двигателя можно дистанционно а с помощью пульта. Калифорния кишит креативными людьми и баблом, поэтому множество инновационных и дизайнерских разработок идут именно оттуда. Чего стоит только электровелосипед Super73RX. Бренд Super73 невозможно спутать ни с каким другим. В этом стоит отдать должное таким гонщикам, как Кейси Недстадт, Джек Блэк и другим. И по моему скромному мнению, модель RX определенно заслуживает внимания. Электровелосипед этой серии напоминает больше байк для бездорожья, чем просто байк. Его рама изготовлена из авиационного алюминиевого сплава 6165 и 7071. В режиме класс 2 можно управлять ручкой газа или же педалировать при помощи мотора. Скорость имеет ограничение в 32 км в час. Это позволяет владельцам легально ездить по большинству велосипедных дорожек без регистрации, страховки или лицензии. Помимо класс 2 есть еще три режима – класс 1, класс 3 и «Неограниченный». Последний позволяет без участия педали использовать мощность мотора до 2000 Вт, благодаря чему можно достигать скорости свыше 45 км в час. Современная батарея на 960 Вт-часов обеспечивает примерно 64 км пробега без помощи педалями на скорости около 32 км в час и примерно 120 км пробега при активации режима ЭКО, когда мотор только помогает педалированию. Также электровелосипеды имеют дисплей, светодиодную фару, звуковые стоп-сигналы полный комплект крыльев и зарядное устройство. Знаете, я тут подумал и пришел к выводу, что скейтбординг – идеально подходящий спорт для книги рекордов Гиннеса. На доске можно вытворять множество безумных и невероятно красивых прыжков. Но сегодня я вам хочу рассказать о рекорде, связанном не с исполнением элементов, а непосредственно с самой доской – 25 февраля 2009 года Роб Дёрдек и Джо Аглия продемонстрировали миру свое детище – гигантский скейтборд по размеру в 12 раз превышающий обычный. Его длина составляет чуть более 11 метров, а ширина и высота 2,6 метров на 1,1 метра соответственно. Прокатились бы на таком? Причем да, на нем реально можно погонять вместе с друзьями.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 Одноместный кемпер хорош не только для сна или отдыха, но удобен и для работы на открытом воздухе. Он защитит от дождя и поможет расслабиться после длительной поездки. Кузов изготовлен из углеродного волокна или стекловолокна с вакуумной герметизацией. Имеет вентиляционное отверстие в крыше, вентиляцию для двери, внутреннюю обшивку стен, а также маленькие окна по бокам и большое спереди. В качестве опции пользователь также может выбрать солнечную панель на крыше и навес для улицы.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 Кто тоже смотрел его, ставьте лайк. Фишка этого транспорта в том, что внешне он похож то ли на мотоцикл, то ли на велосипед. Однако по сути является не тем и не другим, а каким-то гибридом. Сидеть на нем удобно так же, как и ехать. Педалей нет, с движением помогает электродвигатель, а широкие колеса придают поездке легкость и плавность, даже на трудной дороге. Жаль, что такую штуку нельзя себе так просто купить. Согласитесь? Электровелосипеды обладают широким спектром областей применения. Их можно использовать как средство для отдыха, передвижения и даже в роли помощника по работе. Поэтому вас наверняка должен заинтересовать и японский трехколесный велосипед, который попадает в категорию полезных электрических машин. Это Строк. Его разработкой занималась компания Daga. Строк располагает большим закрытым багажником в середине, и благодаря этому может выполнять задачи грузового велосипеда. Багажник можно снять и взять с собой как большой чемодан. Несмотря на конструкцию и основное предназначение, на таком байке можно разогнаться до 24 км в час, что довольно прилично. Слушайте, знаете, с чем у меня сразу ассоциируется эта машинка? С таким транспортом, на котором частенько во Франции возят туристов. Уж больно колоритная и атмосферная штукенция. По сути, она представляет собой мини-электробайк, на который нацепили кучу декораций. Из-за всего этого он способен разгоняться лишь до каких-то 45 км в час. Хотя, наверняка, для создателя это более чем достаточно. Да и вообще, главное здесь по-любому не это, а его внешний вид. На него можно залипать часами. Не представляю, как клёво этот транспорт выглядит вживую. Наверное, это вообще пушка. Особенно хорошо ездить на нем за продуктами, ведь отсек под багаж тут действительно впечатляет. Мне бы такой в авто. Народ, а как вы относитесь к сегвеям? к этим электросамобалансирующимся транспортным средствам. Если положительно, то следующая штука вам непременно зайдет. Парень решил заапгрейдить имеющуюся модель, сделав ее внедорожником в своем роде. Для этого пришлось поработать не только над амортизацией, но и над самими колесами, что, на удивление, оказалось труднее всего. Однако в конце концов заботы закончились, и парень спокойно выехал потестировать Сигвей на пляже. С любым песком, камнями и всяким подобным он вообще по ощущениям справляется, затрачивая процентов 5 усилий. Думаю, его бы даже хватило и на сильную грязь со снегом. Вы только представьте, с такой высокой скоростью пролетать на Сигвей по грязи, которая разлетается в разные стороны. Хм, просто сказка! Один мужчина знал, насколько его сыну нравятся различные фуры, отчего принял решение создать индивидуальную машину строго под любимое дитя. За основу он взял старенький грузовик, который разрезал пополам. Все такое, процесс строительства мы опустим. И получил следующее творение. Фура выдалась буквально как с картинки. Как те самые трансформеры, помните? С пламенем спереди, красивой краской, блестящей задней частью. Да и размерчик, судя по видео, самое то. Короче, ребенку остается радоваться не нарадоваться. Все эти звуки, работа на бензине и все такое уже с раннего детства привьют мальчишке самостоятельность в плане автомобиля, пускай и грузового. На очереди у нас какой-то настоящий транспорт Бэтмена, который попал на камеры. Это полностью черный квадроцикл с атмосферным двигателем v8. У транспорта очень клевый необычный дизайн, который сильно напоминает мотоцикл. Ехать на таком одно удовольствие, так как ты сразу ощущаешь малый вес при высокой стойкости на дороге и проходимости. Скорость, к слову, тут тоже не подводит. Единственным минусом этого квадроцикла я нахожу его большие габариты. Все-таки кататься на нем по городу вряд ли спокойно выйдет. Разве что обходиться поездками по большим дорогам или вовсе загородным участкам. Но ведь так хочется показать его абсолютно всем. Судя по всему, создатель следующего транспортного средства начитался или насмотрелся картин по теме человека-амфибии. Потому что иной причины создать такую машину у меня нет. Как вы уже догадались, ее суть в том, что она может ездить не только по земле, но и плыть по воде. Причем делает оба этих процесса довольно-таки бодро. Лазарет амфибии переключается между режимами незамедлительно, путем поворота одной из кнопок. Салон у машины относительно невелик, она идеально подойдет для двоих человек с несколькими сумками на каждого. Визуально тачка ничем не примечательна, кроме как отсутствием крыши. Подобный дизайн мне кажется очень милым и прикольным, особенно в рамках проекта машины амфибии. Ставьте лайк, если хотели бы себе такую же. Одни любители экстрима, и в особенности скейтбордов, решили придумать что-то новенькое. За идею был взят гусеничный тип хода, который каким-то немыслимым образом прицепили к скейтбордной доске, оснастив это все двумя колесами спереди. В итоге получилась крутая доска, которая имеет датчик движения сзади и достаточно высокую проходимость. Управлять ей крайне непросто, сравнимо с тем же первым становлением на гироскутер. Однако, научившись ездить на подобной штуковине, можно неплохо так развлекаться. Скорости, выдаваемой двигателем, предостаточно как для города, так и для поездок на оффроуде. Люди создают множество моноколес, на которых водители все-таки выглядят немного неуклюже и в какой-то степени даже небезопасно, чего нельзя сказать об этой модели. Ее создатель сделал такой дизайн, который по сути сохраняет все фишки стандартного мотоцикла, но имеет куда более укороченный вид. Таким образом, человеческое тело никогда не перевешивает транспорт и достаточно быстро передвигается по любой дороге. Наличие ярких фар, надежные тормоза, акселерация, амортизация и длительный ход